Подпишись на канал на ютубе, я зажгу с негритянкой на Респект, братан, у меня к тебе один очень важный вопрос, который ты наверняка задавал сам себе в последнее время. Любишь ли ты убивать, унижать, выносить, раскладывать, нагибать, минусить, забирать, и сносить ебальники глупым нубасом. Если ответ на этот вопрос положительный, у меня для тебя отличные новости. На моем канале совместно с Альянсом Белым Плей и сайтом willofbundles.ru мы разыгрываем два ключа от игрушки Player Unknown's Battlegrounds. В этой замечательной игре вы можете кооперироваться со своей братвой для того, чтобы унижать и сносить ебальники. Так, оно вырвало с тачки, добивайте его, он слева лежит. Тачка останавливается, тачка остановилась, не вижу никого. За тачки, чувак, давайте, фул по ним. Мстите за своих ботанов. Да, он тут за забором, за забором, да, раскладываю, раскладываю. Готово. Идут в этот домик. Справа. Вижу. Лежать! Так, одного положил. Забись, я в дом. Давай в дом Еще, ползи. Там. Еще? Там же, там же, оттуда. А Понял. И... Готов, так. сука! Устраивайте кровавое сафари! Я одного вырвил! Прям в тачке вырубил а чувака! Зовите ботанов на помощь! Да хватит орать, андроид! Андроид, поднимай меня! Блядь, давай! Давай! блядь! брат! Да, респект! Мстите за себя! В окне вижу одного! Положил! Разложил, суку! Вот такие вот. А! Тудоби, чел! Готов! Есть. Участвуйте в битвах бомжей! Д давай, клади, его, клади. <свистит> <свистит> давай! Да, да, все! Отрезал. Кроме того, в этой замечательной игре вы сможете насладиться красивейшими видами несуществующего острова, который находится в постсоветской республике с непонятным и неизвестным никому названием. Принять участие в захватывающих погонях. <свистит> Блять! Мимо все! Да вы заколебали, бляха, муха! Свалили вроде, свалили. Стреляй по нему. Да что ж такое, не повсюду сегодня, ёб твою мать. Блядь, блять, блядь, я лег, я лёг. Блядь, блядь, блядь, блядь. Блин, ну все, пить. И, конечно же, сквозь кровь, сквозь под, сквозь накопленный опыт, вы сможете, наконец, взять свой топ один. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, подпишись на мой канал и оставь под этим видео комментарий, за что ты любишь или ненавидишь игрушку Player Unknown's Battlegrounds. Также подпишись на группу Bill and Play ВКонтакте и сделай репост закрепленной там записи с этим видео. Ссылочку на группу будет в описании. Двух победителей, одного среди комментариев на ютубе, а второго среди репостов ВКонтакте мы определим 6 июня. Следите за новостями на канале и в группе Bill and Play. Ой, блин, нужно завязывать свейпом. В общем, братва, вы подписывайтесь на канал, искренне буду рад видеть всех. И желаю вам удачи в конкурсе, если не выиграете, не расстраивайтесь. И надеюсь, вы останетесь с нами. Всем респект. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!